And Великая рэп-битва Иосиф Сталин против Павла Дурова Подальше лузер я номер один во всем Советском Союзе. Я сам придумал, как сделать всех рабами. Я был коварство. Ты у я спер идею интернет-рапс. Я Павел дуров, и мой один номер один. Король сети и Рунета, господин. Я гениален, молод состоянием владею. И кстати, Цукенберг спиздил у меня идею. Я хуею дуров, по-моему, ты приду. Я тебя лечил, талунов на еду. А достал бы ссылку твою хилое тело. Вконтакте личные дела Миллионы людей заводят сами на себя Плевал на твои ссылки, помечу их как спам С предупреждением о содержании вредоносных программ Товарищ дурак, ты дурак? Я не пойму Ты забыл о главном, я выиграл в войну все любят и все ветераны чтут так что, шинок заткнись-ка и не гавкай тут Не уважая ветеранов, вот насколько я крут На эту тему все телеканалы труд А ты репрессии устраивал и всем насрать о а тебе забыли, о славе можешь не мечтать Бла-бла-бла, из Бля-бля-бля, все вокруг и сразу чахнет Я товарищ Сталин, Павел Дуров тут Голосуй, кто из них реально крут?